Всем привет! В этом видео мы поговорим о индикаторах заряда-разряда аккумуляторных батарей. Перелопатил и перепаял я очень много подобных схем и на первое место могу отнести, конечно же, вот такой простенький... Индикатор на двух биполярных транзисторах КТ-315. На нашем канале уже было такое видео, только называлось индикатор напряжения. И в том случае индикатор был собран на 361 биполярных транзисторах прямой проводимость Примечательная эта схема своей простотой, чувствительностью, доступностью компонентов. Ну и также вместо делителя напряжения установлен. Подстроечный резистор, которым можно установить напряжение срабатывания данной схемы на любое напряжение. Керамический конденсатор, который вы видите, я добавил для более стабильной работы индикатора. Сейчас посмотрим с вами, от скольки вольт начинает работать схема от 2 вольт уже начинает светиться светодиод подстроечным резистором установлено напряжение срабатывания светодиода 13 8 вольт ну то есть этот индикатор я делал для зарядного устройства автомобильного аккумулятора я сейчас повышаю напряжение и при 13 и вольтах светодиод погаснет когда напряжение опускается ниже заданного порога светодиод снова загорает схемку этого индикатора вы можете скачать в описании но есть еще интересная схемка на базе очень распространенной микросхемы LM358 это сдвоенный операционный усилитель. Схемку вы также можете скачать в описании. Здесь имеется стабилитрон, задающий опорное напряжение, и напряжение на делителях на вот этих подстроечных резисторах сравнивается с опорным Здесь у нас два светодиода. Один светится, когда батарея заряжается, другой загорается по окончанию заряда. При желании и в эту схемку, и в эту схемку на lm358 можно добавить зуммер для сигнализации по окончанию заряда или по мере разряда батареи также можно добавить реле чтобы отключало нагрузку по достижении установленного порога напряжения. Что примечательно в схеме с LM358, то что подстроечными резисторами мы можем задавать для каждого светодиода свое напряжение срабатывания, то есть индивидуальное напряжение срабатывания. Но я также схему настроил подобным образом, что и предыдущую, то есть на 13,8 вольта красный светодиод у нас гаснет и загорается зеленый вот загорелся зеленый светодиод меньше 13 8 красный обе схемы потребляют ничтожно малый ток изначально подобную схему нашел я выполненную на микросхеме lm 339 lm 339 представляет из себя несколько операционных усилителей в своем составе не помню сколько штук там 8 или 9 lm 358 содержит всего два операционных усилителя Схемку выполненную на л.м. 339 вы можете скачать в описании а подобной схеме на л.м. 358 в интернете нет и поэтому я адаптировал схемку именно под эту микросхему схема данного варианта тоже будет в описании в случае применения микросхемы LM339 можно сделать многоуровневую индикацию. Ну, как вариант, можно еще применить несколько микросхем LM358, чтобы сделать многоуровневую индикацию. Не каждый светодиод настроить на нужное напряжение срабатывания. При желании можно добавить в эти схемы зуммер активный состроенным встроенным генератором, чтобы, чтобы дополнить данные схемы звуковой сигнализацией по окончании заряда, либо наоборот, в измерном разряде аккумуляторной батареи. И также можно добавить реле, чтобы включала либо отключала нагрузку. Ну, а если эти схемки применять совместно с преобразователями напряжения, то можно сделать простой самодельный блок бесперебойного питания. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!